все пошло да так ну что вы в эфире канала как ну, мы там... поближе наверное чтобы тебе да смотрите по-моему опять как-то криво сделал ну неважно все не будем больше заморачиваться как сделали так сделали и все играет. регрессивный колхоз золотой Рог начинает да. свой старт вещания да сегодня наш первое видео пробное сегодня мы решили просто встретиться пообщаться на разные темы посмотреть что получится а вообще рассказать, кто мы такие, чем мы занимаемся, мы. Да не, мы, мы, мы никто. Мы просто отчепенцы. Да, мы никто. Космические. Отчипенцы. Космические ачепенцы. Мы. Короче, мы любители, вот. Мы гипнологи-любители, да? Мы для Профессиональные да. гипнотерапевты, гипнологи-любители и... Да. и все в этом роде. А чем мы занимаемся? Как мы пришли до этого дожили? Расскажу кратенько о себе. Просто дрочим. Два года назад я столкнулся с всякими паранормальными явлениями. До этого был обычный простой парень. Увлекся всякой. Он в роль вошел, как... увлекся всякой ерундой волшебной. И в итоге я стал увлекаться этой штукой, потратил кучу денег, средств. А ни к чему хорошему это не привело в финансовом плане. В плане духовном развился у меня достаточно. А теперь, мой коллега, расскажите, как вас занесло в этот вертеп? волшебства и прочие ерунды для нее мы просто очень долго летали плавали, ползали так сказать И вот наконец взобрались на маленькую деревянную табуретку с нее так сказать хотели бы начать да. вещание вот. вот я думаю в процессе разговоров все повсплывает все то что ты хотел уложить там в 2-3 минуты поэтому я думаю что нам париться особо там не надо, людям по барабанам в принципе, И да. два, два черта вещает дыхе. Да два черта им по такие посрать. Короче, у нас будет полная импровизация на вообще на все пофигу. Как мы выглядим в кадре на вообще пофигу, какой свет нам тоже пофигу. Да, чем Просто будем говорить, нести всякую хинею, чушь. Да, не сегодня накидать тему. Надо понять, вообще на какие Да, сегодня мы просто накидаем тему. У нас времени на самом деле на аккумуляторе немного пользуемся мы камерой GoPro 8. Да. Неплохая привет, камера, да, привет. Нихау. Американцам, китайцам и всем, кто придумал эту штуку. Да. Вот. Очень да. удобная штука. Первый раз пользуюсь, но мне очень нравится. Хотя не первый, я уже там, когда я учился, пользовался GoPro. Короче, так... давай к теме. Да, да. опять мы сделаем к теме. Так, ну что мы хотели сегодня обсудить? Поскольку мы уже я в чувствую, теме... На тебя мы в смотрим. теме нет, почему? В теме два... 2... Нет, но если мы будем смотреть сегодня в пол, надо смотреть туда, а -а -а. вперед. Если ты не будешь что-то смотреть, нее свалить, и ты в да. типа, короче, в глаза не смотрят людям, а смотрят куда-то в себя там, что-то <связь> Надо Должно быть это, как сказать, мне кажется. Ну, ему, короче, это... надо ввести. Такое вести ощущение, вести что там вести вести должен вести. сидеть человек, с которым мы общаемся, да, и мы просто вот ему что-то рассказываем. Да, на самом деле, ему все по барабану. Куда вы вот все по барабану. Туда, конечно, мы должны акцентировать внимание друг на друга, чтобы люди понимали, что у нас есть коммуникация, и мы из нее что-то рожаем. из Ну, давай попробуем так. Ну давай. Большому счету. Мы с тобой... Чем сейчас... на, чем, на чем мы в прошлый раз остановились? Мы с тобой изучали тему. Ну, давай разберем прошлый сеанс. Да? Так, а Прошлый вот сеанс, типа, помощь... сеанс чем мы изучали? Мы меня погружали. Не, мы погружали тебя. Ну, прикольный, прикольный вопрос. Помнишь, Дэн, задай вопрос, типа, что такое осознание? осознание. Он говорит, типа, осознание это, типа, метод управления. То есть то, что вы осознаете, можно... Что вы создаете. Вам кажется, что это вы осознаете. На самом деле этот процесс управляемый тоже с определенного уровня. То есть это некий, некий процесс управления, которым они пользуются, вот. Ты имеешь в виду наши наставники, нахуй? Ну, естественно, либо Матрица, то есть как бы тут... Ну, ну получается, что вот у нас есть программа. По получается, что даже если ты хочешь все осознать раньше, чем вот тебе, типа, предрешено потеря прописано, тебе все равно не дадут что-то осознать. Ты хоть вот, хоть послесь, помнишь, как с буквами был вопрос? Покажи нам букву А, помнишь, был вопрос? Он такой, если сейчас будешь вообще давить, ты сейчас вообще такую хрен там откроешь ящик Пандора, но тебе не надо, нарушение законов будет, все, помнишь? Он говорил еще. про паромераздание. Да, да. Я единственный только помню, что вот ты хотел узнать, если ты заменишь слова на, да, на другие, на другие слова, изменится ли смысл? Я И тебе... потом помнишь, он говорит, типа, что ты вот сейчас хочешь типа задать вопрос, типа, типа забежать вперед, как бы, ты будешь типа сам ветер создавать, помнишь? А тогда это приведет к беде, детей, типа, нарушению законов, помнишь? Поэтому тебе никто не даст, грубо говоря. Такую А, это, это я тебе, ты когда меня да, погружал, да, да. я... Ну, оно все как бы вплетено, да, извиняюсь, да, маленькое другое же. А, просто перед этим, перед основным гипнозом был еще гипноз, где я погружался. Да, да, да. спрашивали. Те же самые вопросы сначала мне спросили, потом Мартин. Так, и что получается? Ну, ты ответ получил на свой вопрос, получается? Нет, надо осознавать, потому что осознавать то, что осознание это не, не твое, не твоя работа. То есть как бы это твоя работа, но она про вопросов вот, ну как бы, тебе дают толчок, ты должен осознать. Ну, получается, сейчас я сейчас думаю над тем, как бы, а что тогда есть выше, как бы какой выше уровень над уровнем осознания. То есть ты сам, получается, никуда ни, ничего не Тебе вот если прописано, послезавтра осознать свою ничтожность либо величие, ты осознаешь там ничтожность величие или там, не знаю, какую-то детальку в своем. Ну подожди, мы с тобой исходили, ты задал вопрос, что такое программа? Не помню, ну, ну, ну, нет, я помню набор действий, что-то там, помнишь, такое было? Mm -hmm. Ну да, да же набор, событий, набор это, который, mm -hmm. э да, э да, действий, который идет заложен в твоем вот, проживании матрицы, а mm. и тебе стало интересно, э ты, ты будешь, я помню, ты заинтересовался именно словами, то есть э вот мы используем в наших заводках определенные слова, да? Mm. И, как, вот что тебе больше всего а ты вот тебе больше всего смутило что э, в наших заводках используются слова которые непонятны э, ну, а, бы, да, они... мозгу и мозг соответственно из-за того что он начинает там внутри себя да. думать ты не отдаешься процессу погружения да, а ты начинаешь какие-то налоги искать это и поэтому получается погружение некачественным и мы как раз цель наша какая придумать такой метод заводки который позволит ну, достаточно простым, понятным языком а, перевести это в состояние транса, но при этом, а, чтобы мозг не заморачивался на обдумывание, да, потому что мы все время же отключить инсинуации говорим, да? Ну да, например, Вот. А что такое инсинуация? Значит, слово, ну, было... имеется в виду, как сказать, шоу, ну, который от... создает... Открыть латынь, э, почи почитать, а да, да, берем, берем, смотрим, инсинуация, да, допустим, сейчас. А, кстати, инсинуация, что такое инсинуация? Враки все это. Враки. Инсинуация это все ураки. Надо, знаешь, давай слово. Вот мне вот не нравится слово инсинуация. Да. Она меня тоже, я когда первый раз услышал. Проституция какая-то, да? Не, она меня ну, сбивает с мыслями. Что такое инсинуация? По мне этот самый, как сказать, побочные, побочные мысли, да? Побочные мысли. Не, понимаешь, в чем прикол? Прикол в том, чтобы это также изменить одним словом. Так-то это наворотить. Не, ну давай просто начнем с чего-то. Потом дойдем как-то. Потому что побочные мысли. Вот, смотри, у нас есть инсинуация, анализ мозга. Нет, это же не побочное. Это, наверное, смысл-то такой, что... А, анализ русского. А, а... Анализ внешних... Инсинуация Википедия Злостный вымысел. А... Внушение негативных мыслей. Тайное подстрекательство. Нашептывание. А, вот смотри, давай так. анализ, оставляющей мозга да? отрицательных сведений. Анализ внешних информации с... от внешних... Смотри. Слышь, кстати, Че? сексуальные инсинуации есть еще. Не, ну, мы мой... Они имеют рискованную двусмысленность. Ты имеешь в виду, когда в процессе погружения начинается это... Ты уже вообще забыл о чем-то. Нет, смотри, получается, инсинуация побочной мысли, анализ внешних раздражителей, анализ внешних... Вот смотри, я придумал, не инсинуация, а реакция мозга... Реакция мозга мозга на, на внешние это выдумано на внешние и внутренние ситуации, это выдумано нет да, анализ мозга на В внешние В любом... и внутренние как сказать раздражители раздражители ну это прям на, науку там написал раздражители наука. жители отключена да или как Минимизировано или как, как правильно? Как вот сформулировать написано? Вот, смотри, мы хотим заменить слово Инсинуация мозга отключена, анализ мозга отключен, правильно? Да, да, да вот. Инсинуация слишком сложно непонятная для, ну, для понимания да? Просто понимаешь, ну, что инсинуация какая-то выдумка какая это выдумка. То есть ну, нам, нужно... надо, нам надо дать четко дать команду. То есть то, что к тебе пришло Дег... не оттуда, вот, не, не, из, как бы, не от нет. субъекта, который тебе дает эту информацию. Нет, нет, получается, нам нужно дать щетку команду Слиперу, однозначно понимаемую, чтобы он сразу знаешь, вот отключался. Да? Нет, задача не то, чтобы, чтобы именно отключить выдумывание. Как бы, равно... Давай тогда получается, обдумывание отключается. Ну, это анализ. Обдумывание, да. обдумывание отключается. Анализ, ну, как сказать, осмысление. Осмысление, осмысление отключено. Осмысление отключено, обдумывание отключено, анализ отключен. Вот. Ну. Вот как раз этот самый. Вот эти Не, три ну, команды. Это, да. То есть инстинуацию можно заменить на три команды. Пусть будет дольше, но зато понятно, четко. Обдумывание ну, да. входящая информация отключено. Да, ну, Класс, осмысление входящей информации отключено, анализ входящей информации отключен. Да. Во. Смотри, видишь, мы уже чего слово «информация» надо заменить? Входящая информация. Почему? Не российская, но... А не славянская, но мы... мы. Обдумывание входящих вет отключено. сведений. Сведений? Сведения. А сведения, что думаешь? Это русское? Это слово «ведение», «сведение». Ну, как... сведения, сведение, знаешь? Вот, смотри. Обдумывание не входящее, а поступающее было. Какой входящий, куда? Удай поступающая информация? Вот, давай, смотри. Обдумывание, не входящее, слово входящая заведяем на поступающее. Нифига себе, какая разница? Поступающая тебе информация. Тебе проще, поступает тебе информация. Входящий. Вот входящий тоже тяжело входит. Ну, куда входящий? В какое место в тебе входит? Ну, явно не в жопу. Ну, знаешь, ну, а кому-то, как ты говоришь, инсинуации сексуальной. Сексуальная Раз у него этот, входящего входящий, входит и выходит, и все. И он ушел в сторону. Поступающий. Так, ну хорошо, поступающий. Не обдумывание, осмысление поступающей информации отключено. Анализ поступающей информации отключен. Тогда поступающий от твоего Не надо писать, чтобы слишком много, Нет. Анализ, осмысление поступающей информации отключен. Обдумывание. Неправильно как. Надо тоже обдумывание слишком тяжелое. Но осмысление надо... Осмысление. поступающей информации отключен. анализ поступающей информации отключен. Да, анализ мы, мозга. Мы